Всем доброго дня, уважаемые зрители! Вы на канале Блажен Муж. Каждый человек рождается на определенном участке земли и на определенном участке проживает. И это место люди обычно называют своей родиной. Есть люди, которые просто здесь живут, работают и трудятся для себя. А все остальное... Их мало интересует. Эти люди называются обыватели. О них можно сказать просто. А бывают. А есть люди, которые стремятся сделать свою родину более прекрасной, процветающей. Такие люди называются патриотами. От греческого слова «патрик» – «отечество». И тут будьте внимательны. Есть истинные патриоты, а есть лже то есть фальш-патриоты. Фальш-патриоты – это те, кто маскируется под патриотов, на деле являются злейшими врагами своей отчизны, приносящие огромный ущерб своей стране. Ради своих мелких корыстных интересов продать все, что можно и нажиться. В Китае, например, в этой самой быстро развивающей стране на сегодня, это очень хорошо понимают. Весь их вред. Поэтому в Китае после короткого суда над ними их безжалостно расстреливают. Хотя официальные цифры расстрелов скрываются, но... По некоторым данным, это приблизительно 10-15 тысяч расстрелов ежегодно. Около 50 расстрелов в сутки. Несмотря на возмущение мировой общественности. А есть страны, в которых фальш-патриоты заняли руководящие посты во власти, и положение в стране поменялось с точностью наоборот. И теперь уже лжепатриоты уничтожают патриотов и грабят страну, насколько у них есть возможность. Причем делают это так, что некоторые люди своими глазами видя, как все вокруг, и они в том числе все больше беднеют, продолжают ходить на выборы и голосовать за них, чтобы они и дальше продолжали оставаться у власти и воровать. Если кто-то гадает, про, как, про какие страны я говорю, то я говорю про Северную Корею и Северный Гондурас. Кстати, в этих странах есть огромный плюс. Там нет никогда автомобильных пробок и проблем с парковкой. Но еще раз напомню, Фальш-патриоты – это те, кто маскируется под патриотов, но приносит огромный ущерб своей стране ради своих мелких корыстных интересов. Поэтому очень важно, чтобы каждый, каждый цивилизованный культурный человек умел отличать, где патриот, а где фальш-патриот. Итак, патриоты и фальш-патриоты. Патриот. Что такое патриот? Википедия нам говорит, патриот от греческого слова «патрик отечества» – это человек, обладающий чувством любви, привязанностью к родине и готовностью к жертвам ради неё. Патриотизм предполагает гордость достижениями культуры своей Родины, желанием сохранять эту культуру, единение со своим народом, защиты интересов Родины и своего народа. Запомните главное – единение со своим народом, а не разъединение. Самый известный пример патриотизма это Христос. Евангелие от Иоанна 15.13. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. И Евангелие от Матфея 17.24 мы читаем, когда же пришли они в Капернаум? то подошли к Петру собиратели Гидрахмы и сказали, «Учитель ваш, не даст ли Гидрахма?» дедрахма? Дедрахма это две драхмы, обычная годовая подать для жителя того времени в Иудеев. Он же, Пётр говорит, да. И когда вошел он в дом, то Иисус, опередив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон?» Цари земные из кого берут пошлины или подати, Сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему, с посторонних. Иисус сказал и так, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, то есть не раздражать, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, открой в ней рот и найдешь статир, то есть две дидрахмы. Возьми его и отдай им за меня и за себя. Он Господь, владеющий миром и законами природы. Для того, чтобы показать, что все ему возможно, он не достает деньги из кармана и не говорит. Мол, там, на дороге, за камнем возьми, чтобы кто не сказал, вот он заранее туда положил, а потом пошутил над Петром. Рыба сама клюнула на удочку и принесла ему нужную сумму денег. Христос не заботился о яхтах за сотни миллионов долларов для себя или дворцах на берегу моря с золотыми унитазами хотя мог бы себе позволить и больше. Второй пример патриотизма – это царь Николай II, расстрелянный безвидно большевиками вместе со своей семьей. Кстати, до сих пор никто даже не осудил тех преступников-убийц. Искали во всех банках мира его накопления. Не нашли ничего. Ноль. Все отдавал народу и на нужды армии для победы. Но нашли его вторые брюки, на которых две берочки. На одной написано, сделано таким-то мастером как в таком-то году, а на другой отремонтировано таким-то мастером в таком-то году. Он заранее не готовился к своей смерти. Он не носил часы за 300 тысяч долларов и не присваивал себе высших воинских званий и наград. Оставался как доступление на престол простым подполковником. Не организовывал преследования своих недоброжелателей, хотя мог бы это себе позволить как царь. Удовольствовался простыми и скромными вещами. Он так жил, это был образ его жизни. Россия при его правлении развивалась темпами на уровне Китая в его лучшие годы, то есть 9% роста ВВП. Россия была в числе ведущих мировых держав в экономике, технике, искусстве и уровне жизни. Россия была великой страной русских уважали. Сегодня Россия на 60-м месте по уровню жизни в мире. Представляете, какой скачок совершила Россия под управлением атеистов, большевиков и под их лозунгом «Мы новый мир построим». Император Николай II и вся его семья причислены к лику святых. Есть много и других истинных патриотов своей Родине. Александр Суворов, Петр Ушаков, праведный Ян Кронштадтский, Елизавета Великая Княгиня, Патриарх Тихон, преподобный Сергий Радоневский, святой Александр Невский, Блаженная Ксения Петербургская, Святитель Лука, Войны Иснецкий и многие-многие другие. Фальш-патриот – это тот, кто прикрывается патриотическими лозунгами, преследует собственные корыстные цели – откусить, оторвать кусок побольше у своей Родины. Один из самых известных мировых мыслителей Артур Шопенгауэр, 19 век, писал «Убогий человек, не имеющий ничего, чем гордиться, хватается за единственное возможное и гордится своей национальностью». боги считается не только в материальном, но и в духовном смысле. Проще сказать, если кому нечем, больше гордится. Он начинает гордиться своей нацией. Из чего растут ноги у нацизма и фашизма. Зато мы всех победили. И еще, если надо, всех всем пиндалей надаем. Всем еще никто и никогда не надавал. Нищие. Имеется в виду не только бедный человек, ничего не имеющий, есть просто скромные и бедные люди, поэты, писатели, ремесленники, художники, артисты, а есть просто существа с уровнем интеллекта не дальше переключения каналов на пульте телевизора. И никогда не бывавшие дальше своей родной провинции Чагандо в Северной Корее. Не прочитавшие своей жизни ни одной книжки, кроме букваря и ту не до конца, Живущие в доме с протекающей крышей, падающими стенами, с трещинами, Полузгнившим деревянным туалетом на улице, рядом с растущей помойкой, Но к двор добьющие себя в грудь, что они самые непобедимые. Лжепатриоты всегда нападают на тех, кто критикует власть. Справедливо, несправедливо, неважно. Самое главное – это всегда безопасно для них. И, возможно, еще плюс, бонусы. Еще есть подняться возможность в своих глазах, показать свою собачью преданность вышестоящему начальнику. Это у них идет за патриотизм. Фальш-патриотов никогда нет там, где что-то угрожает их безопасности. Фальш-патриоты всегда там, где можно всегда хоть что-то получить от своего хозяина. Они в очередь выстраиваются, отталкивая друг друга локтями, чтобы успеть продать свою собачью преданность. Когда их хозяина скинуть с кресла, они даже с большей преданностью будут служить новым господам. миллион. Рассказ Достоевского прекрасно описывает таких людей. фальши патриоты в первую очередь пробивают льготы и, под... и поднятие зарплаты для себя. Это главная забота для них в жизни. На простой народ им наплевать. Пусть кто-то растаскивает страну, пусть воруют, сколько могут утащить, это их не волнует. Они заняты придуманием законов чтобы всем запретить про них говорить плохо. Ворон ворону глаз не выклюет, одна рука другую моет. Есть такие пословицы. Страна ведь еще очень богата, еще на одно-два поколения хватит тащить и воровать, но не всем, а только избранным, только избранным. Доходы чиновников миллионы в месяц. Даже не стыдятся. Если рабочие настройки получают 5-10 тысяч северокорейских вон в месяц, это 5-10 долларов. Вон ⁇ это южнокорейская валюта. Звучит на, похоже на подбери, что далее, и пошел вон. Если рабочий на стройке получает 5-10 тысяч северокорейских вон, доходы чиновников миллион в месяц или 10-100 миллионов в год, не поднимая зад с креслом. Причем 100 миллионов это у них, а по 300, 500 и 700 миллионов вон зарабатывают их жены и дети. Неожиданно, вдруг у их родственников вдруг открывается гениальная способность предпринимателей и менеджеров мирового уровня. Причем это только официальные их доходы, но неофициальные, представьте сами. Ладно мы простые рабочие получали, как в Америке, по 4-5 тысяч долларов или по 400-500 тысяч северокорейских вон, а то ведь получают в 10 раз меньше, чем в Африке. А эти фальшпатриоты себе зарплаты сделали больше, чем у конгрессменов в, северных штат, в Соединенных Штатах. А когда война придет, они думают, что народ пойдет за них отдавать свои жизни. Народ пойдет. Но он также будет воевать за них, как они старались для него. А если спросить их, а что вы в сравнении с рабочими построили, произвели, создали, может быть, открытие, какое сделали, откуда у вас такие доходы, какую пользу вы принесли стране. Вопрос, конечно, интересный. Они не ответят, потому что свои доходы они не заработали на строительстве домов или производстве товаров или внедрении новых технологий. Наоборот, производство падает, своих заводов не строится, выпуск собственных товаров не растет. Растет только инфляция, безработица и их оклады с доходами. Они выдумали себе такие законы и поборы, от которых умерли или сбежали за рубеж и бизнесы и предприниматели. Там, в тех зарубежных странах, уровень жизни подымать. И что удивительно, что сегодня эти фальш-патриоты достаточно востребованы в наше время. Всякому чиновнику хорошо вот обложиться такими фальшпатриотами, которые не народные интересы будут защищать, а его любые желания. Вот и растет аппарат у тех, кто ничего не производит, а сидит на шее у народа. И выстраивается глубоко эшелонированная оборона таких бих. Фальш-патриотов из таких же, но только менее. Фальш-патриотов, закрытые бронёй и законов своей безнаказанности, выросшие численностью больше, чем армия, готовы затоптать и забить дбинками всякого, кто махнет бумажкой или скажет недоброе слово в их сторону. Сволочь. Если кто не знает, что это означает, по Википедии это слово имеет значение «мерзавец, негодяй». Происходит от той же основы, что и глагол «волочить». Первоначально означало «мусор, собранный в одно место» Помой. Сволочь это мусор, лежащий и пахнущий в мусорной яме. Фальш-патриоты всегда кучкуются около власти. Меняются во власти одни люди, другие, но эта компания фальшпатриотов всегда остается при своей кормушке. Высокие оклады, работа, небе лежачего, льготы, квартира, размером с небольшой стадион. В престижных местах, служебные машины, льготные пенсии, бесплатное лечение в лучших больницах, отдых на лучших курортах, охрана от государства, полная неприкосновенность и засекреченность, и деньги, деньги, деньги бесконечным потоком и так далее. Они же многие годы и месяцы трудились над этим, ломали головы, пробивали законы, чтобы к ним нельзя было бы подобраться ни с какой стороны. Они закрылись законами, как саркофагом от собственного народа. И, оказалось, и оказались вообще от своего народа, как на другой планете. Какое уж тут единение? Воры, бандиты и местные активисты, и даже местные пьяницы, алкоголики наркоманы выстраиваются к ним в очередь услужить. Кого убить, кого избить, кого облить зеленкой. Они тоже хотят откусить от своей родины. Лжевые патриоты имеют огромные квартиры и виллы за границей, в самых дорогих и престижных местах. Золотые унитазы, где могут спокойно, закрывшись от всех, посидеть и посоставлять далеко идущие свои планы. А страна, как тысячелетний дуб, валится, изъеденная этими паразитами, фальшпатриотами. На самом деле являющимися ее истинными предателями и врагами. А что делать? Как это все остановить? Человеку это невозможно. И Группе людей тоже невозможно. Возможно только Богу. Как написано, написано в Евангелии от Матфея 19.26, а Иисус, возрев, сказал им, человеком это невозможно. Богу же возможно все. Мы должны сами прийти к Богу и привести с собой других. Господь Бог говорит, пророк Исаи, 1 глава 16. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег белю, если будут красны, как пурпур, как волну, это белая овечья шерсть, убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрёт вас, ибо уста Господни говорят. Мы должны стать сами, Немножко хотя бы патриотами. И пойти к Богу и привести с собой других. Ну а на этом на сегодня все. Всем всего доброго и до новых встреч.